Всем привет дорогие друзья, с вами на связи опять я Волшебство и я как всегда рад вас всех приветствовать на своем YouTube канале Заработай в интернете. И сегодняшний видеообзор будет посвящен еще одному интересному биткоин крану, который называется Клуб Биткоин. Данный биткоин кран имеет очень хорошую возможность, вернее не имеет, а предоставляет нам хорошую возможность заработать здесь неплохое количество сатоши. Как вы можете видеть, здесь кран сейчас предлагает нам заработать, ну, гарантированно, 700 сатоши. Это минимальный приз, который мы можем здесь выиграть. Но, ребят, я вас позвал на данный кран не по этой причине, а по причине того, что мы будем работать на данном кране с браузерным расширением, которое помогает нам сменить наш IP-адрес. Для чего это нужно? При помощи браузерного расширения, которое помогает нам сменить IP-адрес, мы тем самым... Э, сменим свое месторасположение и данный кран будет думать что мы с вами буржуи граждане скажем соединенных штатов америки а для граждан соединенных штатов америки данный кран платит уже не 700 сатошей раз в 900 минут а 4000 сатошей это минимальный приз и раз в 450 минут итак ребята чтобы я не был многословным давайте сразу же я вам все продемонстрирую наглядно и вам все сразу станет понятно итак Первым делом, что нам нужно? Мы должны найти в настройке своего браузера, нажать на клавишу «Дополнительные инструменты», после чего перейти в вкладку «Расширение». Нажимаем «Расширение». Ждем, пока перезагрузится страничка откроется страничка с расширениями. Теперь в самый низ запускаемся и нажимаем клавишу «Еще расширение». Сейчас нас перебросит в интернет-магазин Google Chrome, так как я пользуюсь именно браузером Google Chrome. Дальше в поисковой строке в верхнем левом углу мы, углу мы вписываем такое браузерное расширение, как BrowSec. Написали, нажимаем Enter, идет поиск расширений. Итак, мы видим, что расширение, первое в списке расширений, это то расширение, которое нам с вами необходимо. Называется оно BrowSec, э, такой глобус тут нарисован и сверху глобуса написано BrowSec. Обратите внимание, что именно это расширение вам нужно установить. Для того, чтобы его установить, вы нажимаете синюю клавишу «Установить». У меня уже он установлен, у вас будет вот такая вот синяя клавиша «Установить». После чего э, проходит процесс установки, который занимает примерно 20-30 секунд. И все, мы возвращаемся снова на наш биткоин-кран. И, собственно, теперь нам нужно включить браузерное расширение. Для того, чтобы включить расширение, мы нажимаем в правом верхнем углу на значок глобуса, который... Называется BrowSec, это то самое расширение, которое мы только что установили. Вот я на него нажал и высвечивается вот такое вот табло. Защита отключена. Теперь нам нужно нажать клавишу зеленого цвета, салатового такого, включить. После чего выбираем страну. Ну, я пользуюсь Соединенными Штатами и вам рекомендую. После того, как мы выбрали страну, мы просто мышкой кликаем на куда-нибудь на пустое место на нашем кране. И обновляем страничку крана. Нажимаем клавишу «Далее» и смотрим, что произойдет. Сейчас, вот мы видим, ребята, 4000 сатоши, теперь становится минимальный приз на данном кране. Согласитесь, немало. Было 700, а стало 4000. Вот так вот, ребята. И обратите внимание на время, стало 450 минут. Далее, для того, чтобы начать собирать сатоши, первое, что нам необходимо здесь будет сделать, это зарегистрироваться. Я уже зарегистрировался, поэтому регистрироваться мне не нужно, а вам нужно будет зарегистрироваться. Для этого вам нужно будет указать ваш электронный адрес, то есть вашу почту и рядом указать ваш биткоин кошелек. После чего нажать на клавишу регистрация. Затем, ребята, очень важный момент. Вы должны будете зайти на вашу почту и подтвердить регистрацию. Вам по почте придет письмо с подтверждением регистрации. В данном письме будет ссылочка при нажатии на которую вы подтверждаете регистрацию на данном крае. Если это не сделать, ребята, вы просто не сможете работать на данном крае. Поэтому обратите на это внимание, пожалуйста, все и подтверждайте регистрацию на почте. Это несложно и занимает всего порядка 15 секунд. После того, как вы подтвердили регистрацию, вы уже можете собираться тоже. Теперь вот смотрите, мы в окошечке ваш адрес указываем наш биткоин кошелек. После чего высвечивается зеленая табличка. Это значит, что адрес э, регистрация на кране подтверждена. Адрес подтвержден. Теперь вы можете собирать ваши сатоши. Прежде чем мы начнем к сбору сатоши, ребята, нам необходимо будет, как всегда, разгадать капчу. Или капчу, кому как удобнее. Для этого нажимаем клавишу верификация и собственно, собираем все картиночки таким образом, чтобы они стояли посредине. Вот, все готово, молодцы, нас поздравили. Теперь опускаемся в самый низ. А здесь, ребята, нас ждет таймер. Мы должны будем с вами дождаться, когда этот таймер дойдет до конца. И только после этого можно будет собирать наши сатоши. Итак, ребята, вот наш таймер подошел к концу. И теперь мы можем нажать клавишу Get Reward, что означает получить наши сатоши. Нажимаем на данную клавишу, страничка перезагружается. И мы видим, что 4000 сатоши были отправлены на наш Faucet Box. Ребята, теперь же самый главный момент. Мы должны проверить, платит ли данный кран. Для этого мы нажимаем на клавишу Faucet Box, И нас автоматически перебрасывает на наш Faucet Box, Где мы сможем убедиться, платит данный кран или нет. Давайте же это проделаем. Вот загружается страничка фаусетбокса. Мой биткоин кошелечек. Опускаемся в самый низ. И видим, ребята, что клуб биткоин начислил мне 4000 сатоши. Ребята, это говорит о том, что данный кран клуб биткоин платит. И платит очень хорошие сатоши. 4000 сатоши каждые 450 минут. 450 минут это примерно 8 часов. То есть у нас есть возможность собирать сатоши с данного крана два раза в сутки. Скажем, утром и перед сном. И, ребята, хочу отметить, что 4000 сатоши – это самый минимальный приз, который мы можем выиграть на данном кране. Здесь мы можем также и выиграть и 10 тысяч сатоши. Поэтому советую всех присмотреться к данному крану. И те, кто еще не успел зарегистрироваться, не начал собирать сатоши на данном кране, пожалуйста, подумайте. И все-таки, я думаю, вы начнете здесь работать, так как кран очень хороший. 400 тысяч сатоши за одно нажатие, согласитесь, это немало. Вот такой вот интересный краник сегодня, ребята, я предлагаю вашему вниманию. Ссылочку на данный кран я оставлю в описании под видео. Также под видео я оставлю все свои контактные данные, чтобы вы могли в любой момент со мной связаться. Если у вас вдруг возникли какие-то вопросы, там будет мой скайп и моя группа ВКонтакте. Все это вы сейчас можете видеть на своем экране монитора. Также, ребята, попрошу вас всех подписаться на мой YouTube канал «Заработай в интернете», чтобы быть в ней и событий, которые касаются заработка в интернете и в криптовалюты в целом. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. На этом видеообзор подошел к концу. До новых встреч. Услышимся. Пока.